Ну, скажем, во-первых, у меня собственного опыта по этому нету, поэтому я не хочу сказать что-то неправильное. Единственное, что я могу ответить на этот вопрос, я не знаю ни одного солидного научного исследования по всем правилам медицины на большом количестве глаз, соответствующим временем, многолетним, посмотреть, как реагирует глаз на это вмешательство. То есть недостаточно или вообще неизвестны никакие научные исследования, действительно, которые в мировой литературе, и особенно в англоязычной литературе на сегодняшний день все солидные вещи публикуются на английском языке для того, чтобы весь мир это может мог бы читать так они неизвестны поэтому я несколько скептичен потому что я думаю если бы действительно было чем-то особым и хорошим это распространилось бы совсем иначе Но на сегодняшний день мы имеем в принципе дело с какими то единицами некоторые какие-то хирурги которые пытаются это так сказать делать и продают это под видом собственного секрета вы знаете слишком там много этого мифического и, и мистика – это никому не нужна, потому что хирургия – это ремесло. И наука и тоже идет по определенным правилам. Это не религия, а из-за этого создает религиозный статус практически. Поэтому, опять-таки, резюмируя, я бы сказал, на сегодняшний день это лечение – которая не поддерживается мировой офтальмологии, лечение, которое проводят только единичные доктора по им якобы известным технологиям, но которое не поддержано соответствующими доказательствами на том уровне, на котором они должны существовать в начале 21 века.